Всем привет, ребят! Вы только посмотрите, что творит этот черт апта. С на движем рынке он дает уже 5 XO. 5 XO, ребят. И я более чем уверен, хайп вокруг этого проекта, он будет не уменьшаться, а наоборот усиливаться. И поэтому в сегодняшнем видео я хочу с вами разобрать их площадку. Aptas lounge, то есть лаунчпад IDO, где проходит первичное размещение токенов, когда вы замораживаете токены данной площадки и вам дают аллокацию, возможность купить по хорошей цене токены другого проекта, которые будут там выходить. Я думаю, когда у нас рынок развернется и станет бычий, и IDO, как всегда, будет актуально. То именно aptos launch он тоже будет на хайпе и будет этой площадкой часто пользоваться поэтому я думаю это видео будет актуально и в нем я покажу как вы уже сегодня можете начать ею пользоваться ну как бы подготовиться тем более там грядет новое IDO участвовать в нем или нет вы прям сегодня сможете решить для себя сами я в нем буду участвовать и я уже подготовился и вам сейчас тоже подскажу как это сделать если у вас Будет такое желание. Кому данное видео интересно, поехали. Да, ребят, 5 иксов на медвежке. Это очень сильно. Смотрите, в любом случае, если вы смотрели мое видео 3 месяца назад, то у вас где-то средняя позиция по Аптосу должна быть долларов 4-5. У меня было 5. Я Аптос, тело, то, что я вносил, да, покупал монеты, забрал и оставил. Бесплатные монеты, которые сейчас радуют профитом. И я на самом деле по Аптосту жду очень высокие цели. Это и 30, 50, возможно и 100 долларов. Поэтому у меня бесплатные монеты. И, и когда я их начну фиксировать, конечно же, будет зависеть только от моей жадности. Она у всех есть, и нам с ней, с ней э, придется бороться. Потому что фиксировать прибыль бывает даже труднее, чем убытки. Так вот, если вы не смотрели это видео, значит вы не подписаны на канал. Поэтому, ребят, подписывайтесь на YouTube-канал и залетайте в телеграм канал Обязательно там тоже информацию да и своевременно, и естественно побольше. Ну и переходим, ребят... Каптус Лаунч, вот так выглядит их стартовая страница, да, сайт. И как я уже сказал, IDO это первичное размещение токенов да, на децентрализованной бирже. И это один из самых легких способов для разработчиков, основателей проекта распространить свои токены. Естественно, там нужные требования, чтобы вы строили что-то на Aptos, И также, я так понимаю, оно все будет взаимодействовать. И с SUI тоже такой же проект с языком программирования MOV, как и Aptos, И они будут там взаимодействовать. Смотрите, чтобы пользоваться площадкой Aptos Launch, вам нужно будет установить, скачать вот такие кошельки. Либо Pantem, либо Martian, либо Petra, либо даже от биржи Crypto.com можете законнектиться, но я рекомендую и сам использую кошелек Martian. Вот я ссылочку под видео оставлю в описании. Кто смотрел предыдущий ролик, я тоже там рассказывал о нем. Просто скачивайте. Устанавливайте свой пин-код и сохраняйте, естественно, сид-фразу. Все по стандарту. Сид-фразу вы храните и выпишите обязательно где-то у себя на листочке, желательно в двух местах. Не храните ее в интернете. В тех местах, где есть доступ к интернету, чтобы вашу сид-фразу не унесли да, и не почистили ваш кошелек. Будьте с этим обязательно внимательны. Когда вы установите кошелек Martian, вам сразу я рекомендую пополнить его монеткой Aptos. Потому что все это будет происходить в их сети и комиссию вам нужно оплачивать в Aptos. Я закинул там одну монетку для комиссии, вы можете 0.5 монет закинуть. Ну, в принципе, на долларов 5-7, да, я думаю, этого будет достаточно. И тогда вы уже можете полностью взаимодействовать с кошельком. Также обязательно смотрите, чтобы вы были в сети Aptos MyNet 1. Видите, вот здесь, если нажать, выбрать Aptos, здесь есть куча сетей, DownNet, testnet, mynet 2.3. Вот, рекомендайте. Видите, написано Mainnet 1. Нажимаете, подключаетесь. И уже отсюда берете вот этот адрес, копируете, идете на биржу любую децентрализованную Binance, например. Ссылки под видео в описании, если вы еще не зарегистрированы. И. Покупаете, например, токен Aptos. Взяли отсюда кошелек, в сети Aptos выводите с Binance, переводите сюда монетку или множество монет. Кстати, здесь хранить их намного безопаснее, чем на том же Binance. Самое главное ⁇ это то, чтобы у вас сеть фраза была защищена. И токен Aptos появится здесь. Далее, чтобы подключиться к пак, нажимаете Launch Up. И вот здесь просто коннектитесь своим уже кошельком. Мартиан в моем случае. Видите, все, мы законнектились. Показывает, сколько у нас токенов. И здесь мы уже можем на этой стартовой площадке участвовать в IDO. Здесь вы можете поменять тему, кому какая нравится. Светлое, белое. И смотрите дальше. Здесь уже был, как вы видите, первый, первый IDO. Финанс, Это, по-моему, протокол кредитования на Аптос если я не ошибаюсь. И здесь цена, в принципе, неплохо себя держит, она торгуется по цене того же IDO, что на медвежьем рынке, я считаю, это довольно неплохо. И здесь, как вы видите, проходил старт, именно был IDO на Aptos Launch токена ALT. Этот токен ALT внимательно, нам нужен для того, чтобы участвовать в IDO. Это токен стартовой площадки лаунчпада от Aptos. И что мне нравится, смотрите, по 5 центов на 800 тысяч долларов на ранней стадии было продано токенов. да? Потом в втором раунде 6,5 центов почти на 100 тысяч долларов. И вот здесь третий раунд, там по-моему могли все участвовать, если не ошибаюсь, на 105 тысяч долларов по 7 центам было продано. Сейчас цена alt, смотрите, вот мы заходим. Токен вышел буквально перед Новым годом, видите, 30 декабря. И сейчас цена alt 60, ну ой, 60 говорю, 6,5 центов. Да? Мне повезло, вчера ночью была просадочка, я взял ее по 58. Смотрите, здесь его, естественно, очень хорошо удерживает по цене как раз вот эти 5,5 центов. Потому что вот как раз это была цена, на которой там покупали ранее инвесторы. Сейчас токен торгуется по цене второго там раунда. И торгуется даже чуть меньше, чем покупали люди в третьем. Поэтому я не думаю, что там будет какая-то еще жесткая просадка. Но мы как покупатели токена ALT и держателя, да, вот стартовой площадки, от APTOS есть фонд страхования, который, в принципе, предназначен для того, чтобы мы не несли там сильные риски потери там, в случае колебания цены токена ниже именно стартовой, вот этой, который был. Поэтому сейчас покупка, в принципе, около цены ранней стадии, да, в принципе, она выглядит неплохо. Поэтому я купил чуть ниже 6 центов 5000 монет этих ALT. И сейчас покажу, зачем я это сделал. Потому что здесь, ребят, действует уровня система для держателей токенов ALT. Если вы держите ALT в таком количестве, как видите на экране, вы сможете участвовать в том самом IDO и получать... Чем больше вы держите токенов, тем больше вам дадут аллокацию, да, Тем больше вы сможете задействовать свои доллары для покупки того или иного проекта, их токенов. И я взял 5000 монет, сильвер, чуть больше. И смотрите, как здесь происходит. Если вы, например, в моем случае купили сильвер на 5000, да то мне выделят аллокацию и на сильвер, и также мне дадут возможность поучаствовать в бронзе. И также я еще смогу поучаствовать для новичков, кто первый там пришел, тот и купил. То есть и такой вариант тоже будет. И если вы там купили 20 тысяч монет, то соответственно можете участвовать и в Даймонд, и в золоде, и в silver, и в бронзе. То есть вот так это все здесь работает, что в принципе очень интересно и неплохо. Далее, смотрите, по токену Aptos Lounge, что я могу сказать. У них 100 миллионов токенов, да, в эмиссии уже 12 миллионов 750. Market Cap, всего лишь, вдумайтесь, 850 тысяч долларов. Почему? Потому что только перед Новым годом вышло это раз. Во-вторых, на медвежьем рынке, конечно же, IDO не, не пользуется спросом, но скоро, сейчас я вам покажу, будет уже у них второе IDO. Если у нас рынок развернется, то я думаю, вот эта вся площадка будет пользоваться успехом и вот эта капитализация 850 тысяч долларов, которая сейчас кажется смешным, она для нас станет, по крайней мере я надеюсь, трамплином для будущего роста, потому что этот токен будет очень легко раскачать. Если множество людей захотят участвовать в этой площадке, будут покупать данный токен, то мы сможем выиграть даже на росте токена. Понятное дело, это мои, э, там, скажем, влажные мечты, но ту прибыль, которую я получил на Aptos, я забрал тело, зафиксировал немножко прибыли и выделил из них, опять же, такие 5000 токенов, вложил в ту же самую экосистему Aptos Launch, чтобы участвовать на лаунчпаде. Торгуется сейчас токен, тоже что немаловажно, на бирже KuCoin Max и Digi Finance. Что говорит о том, что я подразумеваю, что будет еще листинги. А когда будут листинги на более там именитых биржах, я надеюсь. Потому что авто считается топовым да, проектом с фондами очень сильными, то его могут закинуть там, на тот же Huobi, OKX, возможно, даже на Binance. Представляете, Альт тоже может дать э, толчок данному токену. Смотрите, я покупал Alt на бирже Max Global. Я на ней рекомендую. Из тех, что вы сейчас видели на экране, строих это самое толковое. Ссылка под видео тоже будет в описании. Обязательно регистрируйтесь, получайте бонусы за регистрацию первые. Здесь вы спокойно можете торговать чем угодно. И вот идете просто там спотовая торговля. Выбираете вот Alt, прописываете, да, вот Alt USD, USDT закидываете и покупаете себе монетку, если вы решили участвовать в лаунчпадах. Сколько покупать, решайте сами. цену вы видите сейчас 6,5 центов. И вот такие есть уровни, да, бронза, сильвер, гол, диамант, платинум и чемпион. Понятно, что это делать нужно не на всю котлету, а, например, выделить определенно там небольшой процент от депозита и пробовать тоже заработать. Но эта вся история еще раз повторюсь, думаю, она будет работать только когда уже рынок у нас перейдет в такую фазу бычью, да, либо мы будем долго на отскоке в фазе роста, которая там, например, сейчас происходит. Потом купили вы здесь токены, заходите в кошелек Мартиан, да, опять нажимаете add token, здесь ищите alt, видите, нажмете выбрать, и здесь у меня он уже добавлен, вам нужно будет confirm, подтвердить, и самое главное, что у вас уже были токены apt, потому что там немножко токенов, там, буквально копейки, спишется за проведение там, транзакций. Все, токен alt появится, нажимаете опять тот же адрес, он тот же для токена alt в сети aptos, и с биржи вставляете, выводите и переводите сюда токен. Видите, у меня тут 0.8 APT. Осталось, а вы скажете, где остальные. А остальные уже я закинул, естественно, на стейкинг. Поэтому сразу вы идете вот сюда на АПТОС Лаунч в стейкинг. Здесь коннектитесь тем же кошельком, да, который вы скачаете. И вот видите мои токены 5372 стейкинг. У меня даже... Два токена успела насыпать под 20% годовых. Если мы держим здесь токены, то мы имеем право участвовать в IDO. Здесь есть также 40%, но здесь, я так понимаю, через тот же Abel Finance, это под залог. Если вы оставляете APTOS, вы можете T-Alt купить, и там будет повышенный процент. Это можно делать как-то единоразово. В общем, я не захотел э, с плечами, с вот этим кредит, кредитованием баловаться, ребят. Я лучше поставлю на 20%, знаю, что вот есть токены. Есть мои личные, они а кредитные там с плечами. И если надо вам э, отстайкать, выбирайте онстейк, выбирайте то количество, которое хотите вытянуть, он стейк. Токены появятся в кошельке. С кошелька загоняете обратно на биржу и продаете, если вам нужны доллары. Вкладочка портфолио, я так понимаю, здесь у нас мы будем понимать, в которых мы в проектах участвовали, да. Далее вкладочка Launch. Это то, что завершенное. Видите, комплект. Актив это то, что активное на данный момент будет, сейчас ничего нету. White list это то, что будет там в списке, да, и он то есть, то, что в ожидании ожидается, проект вот такой, который называется Trellis. Это будет первое IDO, в которое я поучаствую на Аптасе. Чтобы видео не затягивать, я не буду подробно сейчас рассказывать о самом проекте. Скажу, что децентрализованная биржа для Aptos и для Sui а -а -а, такие проекты нужны, я думаю, они будут востребованы в данных блокчейнах, поэтому я решил участвовать, и вкратце только скажу почему, потому что даже на таком медвежьем рынке это будет рискованно, но я решил все равно почему, потому что токены данного проекта Trace, смотрите, на Seed раунде было продано 15 миллионов токенов по цене 15 центов, а нам участников IDO, которая будет участвовать на IDO Aptos, будет выделено 5%, 4 миллиона токенов по цене 0.25. То есть не насильно, больше, чем цена ранних инвесторов. И самое главное, что нам разблочат сразу все 100% токенов на ТГЕ, То есть только токен листится, нам насыпает, и мы можем скинуть в рынок. Если, дай бог, такое случится, что он даст каких-то хотя бы 2 икса, в чем я, конечно, пока что сомневаюсь на таком рынке, но все может быть... Мало ли хайп там подымет до того, как этот проект запустится. То у меня будет задача, как всегда, забрать тело вложенное, да, которое я вложил в данный проект, и оставлю бесплатные токены. Пусть развивается эта децентрализованная биржа, на бычьем рынке, может, она тоже меня порадует. Вот так выглядит сайт Trellis. Более подробно я о нем расскажу в то время, когда IDO будет понятна дата, как участвовать и когда участвовать. Я все более подробно расскажу и сниму еще одно видео. Потому что если мы на него нажимаем, видите, вот здесь Please Connect to Wallet, мы не можем ни подключиться, ни участвовать, и нет информации еще по времени. Поэтому просто только ожидаем. Это видео был вводный материал, как приобрести токены ALT, установить кошелек, закинуть туда аптаз для оплаты комиссии, как выглядит площадка, как ею пользоваться. Я надеюсь, что вам было все понятно.